Был, сайт, да, да, была подожди, вот эта вот газета Херет, да, но она у меня перестала открываться, то ли ее заблокировали как-то, потому что она англоязычная, Хорошо, да? а лента? Лента ТАСС, вот смотри, лента ТАСС, причем она открыта на специальном а, значит, выпуске про Турцию и а, газета у меня была открыта, вот она, кажется, что-то тормозит интернет у нас теперь. Громко! Ребята, мы просмотрите, у вас не много. Ребят, у меня ухо не работает. Ты в ухе уже? Ухо, ухо не работает. Давай. Да. Так, интернет тормозит. Наташ, скажи, что торма... интернет не работает. Не работает интернет, Маш. Окей, okay, окей. Okay. Ребят, ни интернет, ничего не работает. Алло. А ухо все Нет. Ребят, все что угодно, но интернет должен работать. Смените ноутбук быстро. На полу второй стоит. Можно мне ухо подключить для начала? Ребят. Ты сейчас будешь с Константином Агентом с нашими коллегами. Да. Отлично. Что происходит? Да. колецкий я... Антон, развернись, пожалуйста, сюда. Прямо mm -hmm. Как будешь поворачиваться, если вдруг тебе будет mm -hmm. Все. Нормально. Mm -hmm. Ну, если Угу. Mm -hmm. вашу... mm -hmm. Да. Слушайте, вы все закрыли мне все сайты. Ну, блять. Ну, ребят. Намолк... Ой, епт. А зачем тебе райд-точка скорее наш? прямо сейчас 0 часов 4 минуты телеканал дождь мы продолжаем